Внимание! Внимание! Начинается испытание гамака! можно? Можно! Аба. Залазь, залазь, залазь, залазь! Так, Отпустите все! Все, отошли! Все выдохнули! Осторожней! Все, ложись! Все, не трогай его! Толя, не трогай! Никто Толика не трогает! Сейчас эту мы эту остренькую затупим! А-а-а, а-а-а, Али <свист> <Стой>, я... <свист> да, она ее. не острая. Да она не острая, но она опасная. Вот Давай, да, держи. Придите. <свист> да. а <ты> Отвезите <свист> куда Так, останови <свист> пока его, надо безопасность включить. На, Максим, <свист> Толя, <свист> это... <свист> Никита, на, поснимай, пожалуйста. <свист> Давай, сделай репортаж. Давай. Ты Да я делаю. Еще а раз, не надо не раз пятки. Да, не, вот не надо. Это я делала. А зачем Ну, чтобы туго было. Ну давай. Нет, еще нельзя. Еще Нет, давай. Поехали! Отойдите. ну давайте. Только сильно не кота, его сильно не надо, а то он брякнется, а там пила. Пилу, я уберу а я Все отошли на безопасное расстояние. Ну я как, Толя? Ты? Самочувствие а как? А я. Анатолий? А я. Класс? Я пятый. <с <с знаю, может, я. Кто очередь занимает? Я. Потом, Максим, Максим, потом, потом Максим. Потом Дима. Дима. Потом, Дима. потом ты, ладно. Да, по, ты, потом во, вам скидка. А потом я. это. А потом я. уже нам не важно кто. Главное в очередь вставайте, не я. ссорьтесь. Я, я, я проще его буду. Я, а, тоже... нет, я платил, что Ты говоришь? Я ну, да. я выключу. Выстроились такие в очередь. Эй, да. высыпаюсь. А по сколько минут? А, не знаю. Мы, ну, это, мы сум... это не обсуждали. Сколько, сколько, захочешь? Сколько захочешь после тебя Димом он вообще не следит? Да. Толя, остановись пока. Видишь, это слетела. Да все уже сделали. Все сделал.